Здарова, с вами Моборг, я Трэш, и это Андроид Шейк. Подписчик RedKivePlay собрал свыше 100 лайков под просьбой составить топ сюжетных игр. Ну что ж, поехали! Игры от компании Telltale Games можно смело считать одними из самых интересных сюжетных игр и не только на Android. Ходячие волк среди нас и недавний Batman The Telltale Series без сомнения затянут игроков своими историями и интригующим сюжетом. Причем каждый найдет адвенчуру на свой вкус. Будь то готический Готэм, неонуарный город сказаний или постапокалиптический мир зомби. Каждая игра Telltale Games это затягивающий игровой сериал, в котором каждое событие зависит только от вас. Диас. «Гримфанданго» вышел еще в далеком 98-м, а греет сердца геймеров по сей день. При запуск квеста получил не сильно улучшенную графику, но это и не главное. Главное в «Гримфанданго» — это потрясающий сюжет, интриги и море черного юмора. Действие игры происходит в загробном мире, где умершее завершает свой путь, пребывая в девятый мир. А вы играете за Мэнни Калавера, турагента на тот свет. Грешные людишки не дают нашему герою выйти на вечный покой. И вы решаете как-то действовать. Самым знаменитым проектом Inkle Ltd является серия Sorcery. Недавний четвертый эпизод завершает повествование о борьбе с архимагом за волшебную корону. Так что если ты любишь геймбуки, у тебя есть куча часов свободного времени и ты пропустил легендарную текстовую ролевуху, можешь смело приступать к серии. В Sorcery кроме элементов классического геймбука вы обнаружите открытый мир и оригинальную боевую систему. А каждый ваш выбор будет иметь значение в сюжете и давать вам преимущество в сражениях или напротив лишать вас рук и еще чего поважнее. The Сага — это некий симбиоз сорсери с героями меча и магии. Вы погрузитесь в сюжет, захватывающий ролевые игры, основанной на скандинавских мифах и сказаниях. Солнце остановилось, мир накрыло пеленой холода и мрака. А нашествие загадочных воинов Дреджей свидетельствует о приближении конца света. Люди и великаны Варлы остались без поддержки богов, и теперь от вас зависит выживание народов. В Сага прекрасно все, от уникальной системы пошаговых боев и сюжета до музыкального сопровождения и мультипликационной стилизации. Валент Hearts – это великолепная пазл-адвенчура, акценты которой сильно смещены на проработанный сюжет, нежели на геймплей. Вы погрузитесь в потрясающую и душесчипательную историю, посвященную событиям Первой мировой войны. Четыре персонажа с разными судьбами, тесно переплетенными друг с другом. По мере прохождения вы будете находить настоящие письма, документы и фотографии реальных людей. Прикоснитесь к кусочку истории и настоящему художественному произведению под названием «Валент Hearts*. Я нарыл неплохой олдскульный шутер 2013 года под названием «Неон Shadow*, А это значит время отправиться вперед в прошлое! Neon Shadow это крайне необычная игра по всем пунктам. Во-первых, здесь невероятно крутая оптимизация и графика для 2013 года. Во-вторых, помимо режима сингла с уничтожением роботехники есть и крутой мультиплеер с дедматчами. А в-третьих, приготовьтесь. В игре есть режим сплит-скрин, позволяющий поделить экран на надвое и играть с другом в мультиплеер или компанию вдвоем на одном устройстве. Назовите мне хоть один мобильный экшен с режимом сплит-скрин на сегодняшний день. Это же просто бомба! Наконец вышла долгожданная ганстер New Orleans от компании Gameloft и без сомнения и вне всякой конкуренции заслужила звание игры недели. Вы во главе преступного мира пройдете десятки сюжетных заданий, будете защищать свой район и удерживать отвоеванную территорию. Каждая территория будет приносить вам прибыль для покупки нового оружия и предметов. Гангстер Нью Арленс предоставит вам возможность создать собственного уникального персонажа, построить криминальное государство и сделать Орлеан его столицей. К своему релизу готовится долгожданная Spell Souls, которая была в стадии бета-тестирования больше года. Так что ждем на Android. Если смешать механику моба, клэш роял и карточные игры, мы получим Spell Souls Duel Legend. По мере прохождения вы будете зарабатывать новые магические карточки, которые будут эффективно влиять на ход битвы. Каждый герой со своей стороны выпускает крипов трех видов, а ваша задача при помощи заработанных карт пробраться сквозь вражеских крипов и одолеть героя. Spell Souls простая механика, приятная графика и затягивающие стратегические матчи длительностью до трех минут. Наверное, у кого-то пригорит пукан, но занятный трэш жив. Да, большинство проголосовало за. Нет, пукан горит не у вас, а у героя нашего трэша. «Dude on Fire» это простая и затягивающая аркада, главным героем которой является странное существо, которое не может остановиться из-за горящего зада. Вам следует увеличивать от препятствий, собирать бонусы и открывать смешных персонажей с отсылками на всякие наркоманские фильмы и мультфильмы. Сыграйте, ведь вы ничего не теряете! Ну, кроме, быть может, времени. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал. Удачи тебе и до скорого!